напряжена есть как канат как у вас но ну, они падают там разбиваются там то есть и ломаются движение делаешь она сразу простреливает падаю у меня что-то в этом районе может челкаться. Вот, и побольше напить спортсменка ну вот сейчас со спиной проблемы. какой а спорт у меня спорт БМХ. Ну, как-то раз у меня тренировки, то есть мы делали тренировку. И у меня, то есть, где поясница левая сторона, она как-то подстреливать начала, и не нагнулись. У вас начали. там прыжковые моменты, да, очень много. Прыжковые, прыжковые, да? Да. Вот именно что, и как тренер говорит, то есть у них все и то, что приземляется, они как бы, ну, вот грубо вкат горы, то есть чуть не долетел за одним колесом, то есть у них все это. Это вы ягодицы, все это принимаете. Ноги? То есть там как-то тоже смягчить ногами. Ага. То есть тренажерный, да, вот уже ходим все. Ну, бывает, что ягодицами тоже касается Там сидушка есть. Или? Она опускается... Я ну, ее да могу достать. Практически а, низко. То есть то она... копчик не раз ударять. Ой, и клопчик, копчик. Все он ушиб шею. Ну, они падают, там разбиваются, там, то есть и ломаются и все. То есть очень большие скорости. А давно с поясницы вот, получается, вот один год назад, ну как это особо проходили. В 2019 году делали МРТ проверить, потому что я жалуюсь, спина болит. Это мешает вам на езду? Ну, в последнее время стало, да. При каких она? Каких-то определенных трюках она болит у вас? Когда разгоняешься, все равно едешь, mm. движение делаешь, она сразу простреливает. Но это уже жалулось, и меня решили проверить, на. МРТ. А так, до этого терпели? Ну, то есть говорил но у нас отправляют не сразу. Острый боль? В последнее время, да. По центру? Нет, по правой стороне идет сейчас. В правую сторону? Да. Ягодицу отдает? Да, и еще у меня такое ощущение, как будто у меня с задней поверхность, но мышцы они не напрягаются, а просто как отдает ягодицу, да? А что за боль ягодица? Тянет, стреляет, не имеет? Больше стреляет, наверное. А стопа что? Как будто она онемела? Немножко, да. Бедро дает, стопа не имеет, когда утром, обед вечером, после нагрузки во время. Ну, то есть, я нагрузку вообще не даю такую... Ну, или как-то, не знаю, лежишь, она может просто как вот начинает просто болеть и все. Когда отдыхаете, да? Да, ну, то есть, в любой момент может начать. А во время нагрузок нет? Во время нагрузки, то есть, когда крутишь, она болит, то есть, потом отходит потихоньку. Но в пояснице, то есть, когда едешь, даже просто маленькую кочку она чувствуется, все. Между лопатками здесь какой-то? Ну, то есть, у меня был один раз, то есть, между лопатками нет, но я падаю, у меня что-то в этом районе может щелкаться. Угу. Ну это было уже, когда, когда в Астрале было. Трапеции болят? Нет. Шея болит? Ну то есть, когда наклон делаю, может по спине отдавать, а так На ко... По спине вниз? Да. Затыл болит? Голова болит? Нет. Зрение как? Нормально. Угу. Слух? Тоже хорошо. Не звенит ничего шага? Что... Нет. Тошнота? В Да нет. Сомневаюсь, осталось все осталось угу. Спите плохо? Нет, спи хорошо. М -м. Пальцы не имеют в руках? Нет. Вот тут вот? Нет. Угу. Пальцы хорошие? Не жалуюсь. Питаетесь как? Нормально. Славка, нужна ну, страш не очень много есть. Угу. Литр 2 на пьес, да, литр три. Мне кажется, меньше. Плечи болят? Суста? Нет. Локти? Колени? Нормально. Лаводяр? Стресение у нас. Стресение, да? Столько болят лавки? Москов стоят? Могут на пазиогическую реакцию на пищу? Нету. И вредное Нет. Обезболивающие последние две недели поменяют. Да, китонал дуло. Зачем? Для спины. Да, тренер дала, еще не была. А какое там ДОП питание вы употребляете, нет? Да. Что плють? То есть нам дают витамины. Изотоники, и... да? Электролиты, да? да. да. Дают нам вот все. Сладкие? Да. Там педоколезы, гепатиты нет ничего? Да. Нет. Чего, гадость, что всякую дети вообще снег свежий больно нет Или у вас уже эти нервные окончания вымерли все нет это что Шрам. падение да шея меня больше тревожит один это лево танцами не занимались случаем нет. Вот Это мышца очень слабенькая. А вот тут вот напряжена. Здесь как канат, как у вас. прут у вас. Здесь неприятно, да? Почему так напряжение нос? Mm -hmm. Больше там в правую ногу, да? Да. Очень сильный спазм. Здесь у нас влево позвонок ушел. Тут чуть-чуть справа. -чуть Небольшое скольжение удивительно. Вот эта мышцы надо укреплять и мощные должны быть. В чего там тиражом залита делать? Тоже велосипед крутишь? Нет. Штанга? Всякие. Силовые тоже. Да? силовые. Спина же. никакая вообще. Очень слабенькая. Мышцы сложены быть мощными. Можно. В основном ноги. Если учесть тоже тренировки у вас. У них ноги. В день. Это не должно быть. Питание, видать, никакое. Здесь нет. Хорошо. Раздвинусь надо. Угу. Вдох, выдох. Здесь больно? М? Нет, в поясницу дает. В центр дает? Ничего, угу. Вдох, выдох. Тут? В правую поясницу дает. Опять сюда дает, да? Да. Угу. Здесь? Направо. Здесь? Больно? А туда же, да. Опять вправо в поясницу дает? Да. Здесь? Ничего. Ну как же так без техники, 160 присели? А на стражном зале у вас не болела спина? Может, там ее сорвали? Ну, то есть, когда поезд снимаешь, у меня такое ощущение, как будто то есть, позвоночник у вас сплюскивает доход растянуть. То есть, чтобы хрустнули просто. А это началось у вас на тренировке на велосипеде или в стражном зале, может быть, пояснится проблема? Левая нога очень сильно короткая. В заднюю поверхность. Туда? Да. Вдох. Выдох. Тут. Ничего. Тут. Тут. Тут. Нормально. Тут. Нормально. Тут. Тоже нормально. Здесь? Нет. Копчик целый. Видите? Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Выдох. Выдох, вот он, да? Шея сейчас сильно смещена. А вот тут не больно? Вот они, да? Вот они где сидели. Не знаю. Четыре. Уже умрешь, то что делает? Ну редко. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Хотя бы сколько делать килограмм? Ну, где-то 130 примерно. Вдох. Вдох. Спинка очень слабая. Вдох. Специально обувь, да, там штангетки нет на этом БМК да туфли туфли считаются называются? да выдох вот так вот да? Правда? посмотрите так сейчас увеличу расстояние между позвоночками пять четыре выдох здесь отдается? нет здесь нормально вроде тут немножко только тут тут нет здесь нет здесь нет тут нет отдавал тебе сюда тут нет выдох вдох выдох голову поднимай поднимай поднимай поднимай толкай мои руки все расслабь раз вдох выдох стайра расслабься вот и Пить. Сейчас захоплено. Да. Ох. Выдох. Раслабься. Ослоп, разлоп, пустить Такая вся кристальная. 5-7 дней. Старается без поднятия тяжести. Поворот, разворотов, скручиваний, резких движений. То есть пока мы отдохнем, хотя бы дерку отлежимся. Возможно головокружение, изменение самого слуха зрения в лучшую сторону. Возможно прокашляли, насморк, отхождение слизи мокроты. Места удара соответственно поболят где-то синяки, где-то будут, где-то синим цветом. не имеет, пройдет. То есть таких отечественных, нескордированных боли по всему телу. Может быть, даже температура до 37, где-то где пот выйдет, где-то еще что-то. Вот. Глобальная будет перестройка. Наливать в ванну теплую, не горячую, наполовину, да, я заполняю. 40-45 градусов. Пачку соль сюда, два колпачка вот этой муси. Погружать в ванну, вот так вот, да. Вот эта часть была у нас в воде, Хорошо. да. Все, так так нас. Если ноги не поместятся, 5-7 минут полежите, голгу поднимите, ноги опустите. В общей сложности мы лежим так 15 минут. Таких процедур 10. Через день дети расслабятся, ванну забодяжили, легли отдыхать. Это он тоже про себя врач не говорил? Ну, у нас как-то раз в Крыму пробовали ванну с какой-то солью, то, что нас там mm -hmm. как запускали, мы сидели просто. И все, да? Mm -hmm. Да. Больше ничего не было. Гимнастику нашу делайте аккуратненько, без И Там 6 упражнений элементарных. Хотя бы их выполняйте, чтобы спазм снимать с одной мышцы и напрягать мышцы другую. У вас правая мышца очень сильно принадлежена поясница Как пруд, она у вас натянута, да? На турничке надо висеть так, чтобы ноги касались пола. Не запрыгивать на него и не спрыгивать. 15 минут упражнений по времени занимается. Аккуратно, без надрывных, без рекордов, медленно, с дыханием, все поочередно это делаем. Упражнение три валька делаем два раза в день по 15 минут. за обед и вечером. Смотрите рулон с плотенец, либо бутылки двухлитровые, литровую подкладывайте под шею под поясничку и под колени. Под поясницу чуть выше пупка. Лежите так, чтобы голова чуть-чуть касалась пола, либо не касалась совсем. Вы должны быть в подвешенном состоянии, вас должно растягивать, тянуть. Иногда может даже где-то прострелит, где-то неприятно, будет где-то спазм, но старайтесь прям максимально расслабиться, чтобы мышцы расслабились, чтобы у нас был лордоз Кифоз и лордоз. Дыхательная гимнастика по Вимхофу. Вам обязательно нужно дыхательную гимнастику делать. Как один из способов расслабления. Парим ноги перед сном. Таз наливаем горячую воду. Опускаем туда ноги. И сидим спокойно отдыхаем. Без телевизора, без телефона. 10-15 минут посидим. Идем отдыхаем, спим. Чтобы стресс не от вас ушел. Чтобы сердечная мышца была крепкая карта На животе не спать. Ногу вот так вот не перекрутить. Таз не перекручивать либо на спине, либо на боку. На спине так, чтобы голова слегка была запрокинута туда. Чтобы был прогиб. Вот. Кровь лучше в голову поступал, особенно с вашими тастрясениями. Воду попьем горячую, попрактикуем для профилактики, чтобы ваша печень и желчные были чисты. Воду пьем горячую каждые 40 минут по три глотка горячей воды, даже если не хочется. Омегу-3 обязательно. Пачком пьем. D3. Витамин С. В1. Витамин А. Больше зелени. Ешьте. Кроп. Петрушка. Сельдерей. Листья салата. Базилик. Цветная капуста. брюссельская капуста. Брокколи. Огурцы. Помидоры поменьше, есть только домашние. Яблоки только домашний. Если в магазине, то не прокатит. Помидоры ваши степличные, которые у вас там ваши степлица, нау. Это мы не едим. Да. Свои есть, со свое можно. Так штуку тоже попьем. Вышечка из корма голубой Ростник Валерьяна в 10 раз мощнее. Станете поспокойнее, менее раздражительны. Если кто-то бесил, то перестанет. Из депрессии вытаскивают. Переживания какие-то есть, а они есть, да? Тренироваться не можете, еще что-то, да? Сдерживайтесь, плачьте, плачьте, чтобы все уходило. Все уходило. Выпускайте все, чтобы от меня чисто и свежее ушло. Это мы пьем. Три раза в день. Утром, в обед и вечером. чем ложку, стакан воды. Для спокойствия пусть даст кортизол. Пусть даст ферритин. Такой белок, который железо переносит туда-сюда, туда-сюда. Пусть ферритин сдаст. Если он меньше с единиц, тут есть препарат, который поднимет.